А за переправою, ой берега кровавые, вы сняли правые, а кто холом, кто знать? Чья заслуга, чья вина? А только крови, гроши, цена Это, братцы, родина Надо выживать Жили-были, выжили Ой, человеки мы жили Ка ныне мы жили, Да а вели, где взять, Поперек судьбой до нас, А вот Это, братцы, родина, Некуда бежать, Распилили, пропилили. Однажды мы угробили, а в поле вагон перели. Эх, поминай, как звать, сыновьями продано, внуками обглодано. Это братцы, родина. Памятью короткою, простой брат, с вдоль заходкою, да заливали водкою За все хорошее, Она опять, а то поднимется за дана, то волной бежит волна. Это братцы роди. Привыкать А земля так земля, Да земля, на тридцать рубликов а земля Впрок баранок бубликов А в гроб не надо скать И плохая весть слышана а да, да. да из рая песнь страшна родина, краши не И благая весть слышена, Из рая песен страшена, Это, братцы, родина, надо понимать.